Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею Сегодня речь пойдет о папае. У меня вот такая беда с ней приключилась во время переезда. Не знаю, что это повлияло. Она у меня и цвела, в принципе, хорошо очень. Но сейчас она у меня приболела. У нее молодые листья, вот посмотрите, начинаются портиться. Главное, нижние вот остаются нормальные, а молодые все отмирают. Вот сколько здесь листьев было. Просто вот я обращаюсь, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Я прям не знаю, что делать. Пробовала я. Я ее не переливаю. Я ее даже даю подсохнуть хорошо грунту. Я ее обрабатывала уже и октарой, и от клеща на всякий случай. То есть я не вижу каких-то там вредителей на них. Вот просто вот начинается вот лист, он светлый какой-то становится и начинает сохнуть. Видите как? Вот сейчас хочу ее опять перевалить в другой горшок, наверное, посмотрю, у нее корни. Хотя корневая у нее поверхностная, может быть, ей земля не нравится. Вот прям не знаю, что с ней делать. Сейчас попробую ее переварить все-таки. Ну, здесь вот я вижу, у нее корневая поверхность, но здесь вот видны у нее, в принципе, белые корешочки. вообще хорошо корнями ну, Вот у нее прям вообще белые корни я даже вот ее боюсь травмировать вытаскивая ее отсюда может быть мне подсыпать просто земли есть сюда свежий И земля тут такая может быть земля тяжеловатая не знаю она у меня в принципе в этой земле-то и цвела вот видите вот. А у нее корневая поверхностная. Просто я чувствую, что она хорошо разрослась. И там дренаж очень хороший. То есть ее, наверное, все-таки не надо ее отсюда переваливать. Если взять меньше горшок то она мне даже не войдет, потому что у нее полностью корневая система разрослась вот именно по этому горшку. Вот видите, у нее корешочки все хорошие. Даже не буду я ее травмировать совсем. Еще раз обращаюсь, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, напишите, потому что я боюсь потерять растение. А у нее даже вот я вижу вот здесь по стволу, Пошли зеленые вот везде почки я вижу по стволику, ствол твердый, но вот эти листья молодые, у нее даже вот эта макушка вся, она какая-то светлая. У нас, конечно, сейчас нет солнечных дней, может быть еще и это влияет, конечно, но она хорошо досвечивается искусственным освещением, хотя, может, ей этого недостаточно. В общем, решила я ее не трогать, хотела ее перевалить, но нет. Решила ей добавить земли. Земля у меня готовый грунт, здесь я покупала для овощей. Вот. Хочу сверху ей добавить этого грунта. Вот такой, в общем-то, рыхлый, питательный грунт. То есть я и верхний слой почвы убрала Но здесь вот сильно присыпать я и не буду ее шейку ну вот прям корешочки чуть-чуть хочу присыпать ну вот я совсем чуть-чуть ей добавила И вот просто не знаю, чем ее даже не обработать. Решила я ее хорошо в душ сношу, потому что дома тепло, в принципе. Думаю, может быть, я ее сильно пересушиваю. Попробую ее помыть весточки теплой водичкой и пролить ее хорошо. таки я вытащила попаю из горшка потому что мне что-то не нравится и вот посмотрите у меня пол горшка корней остались в кашпо а вот эта часть вот ну белые корни я сейчас поменьше в горшок посажу ее и все-таки я думаю у нее проблема пошла из-за почвы или горшок ей не понравился в общем в общем, не знаю. Но у нее, вот видите, какая порнева, корневая, такая поверхностная. Ну, хотя здесь корней очень много отпало. Очень много корней отпало. Я ее, наверное, пролью еще слабым раствором марганцовочки. Сейчас я ее пересажу в другой... И обработаем органцовкой ну вот я пенопласта прям положила очень хорошо чтобы корни не загнили и вот этот пакет земли буду мешать с перлитом чтобы рыхлая почва была частями буду наступать потихонечку Тихонечку перемешаю, комочки, здесь вообще щепка какая-то, прям щепка, ну пусть она. Вот корешочки у нее в принципе все хорошие. Вот она у меня как раз вот сюда вот так вот и войдет. Думаю, поправится. Растюшка у меня сильная, в принципе. В общем, перевалила свою попайку. Я думаю, что я вовремя это все сделала. Все-таки какая-то пошла ошибка у меня, видимо, в уходе. Правда, не могу понять еще какая, но у меня корневая стала плохо работать. Из-за этого у меня стали погибать молодые листья. Я думаю, все, она пойдет у нее теперь хорошо. Я уже сказала, что у нее везде, вот здесь, где листочки были, я везде вижу почки. Может, это будет цветение, а потом и завяжутся плоды. Я все-таки на это очень надеюсь. Но думаю, будет все хорошо. Я буду, конечно, снимать видео, как поживает моя растюшка. Увидимся в следующем видео.